Привет, друзья! Вы смотрите канал «Успешная миграция» с Еленой Вивас. И сегодня я с вами бы хотела поговорить на тему, которую подсказали вы мне в комментариях под моим видео. Это тема «Легко ли найти друзей в эмиграции?». Это, конечно, тема, которая волнует очень многих людей, поскольку, когда люди собираются в эмиграцию, один из вопросов, который их волнует. Ну вот, мы покидаем родину там, где у нас много друзей, родственников, да, весь этот социум, который вы нарабатывали в течение жизни, и а как оно будет там, когда мы приедем на новое место? Везде же пишут, говорят, что, а кому мы там нужны? Вот, и поэтому вот эта вот тема, сможет ли эмигрант Влиться в новое общество, сможет ли он здесь найти друзей, сможет ли социализироваться. Один из таких вопросов, который волнует, естественно, очень многих. Особенно если вот не было да, такой практики переезда, в том числе в другой город на территории своей страны или там смены района и так далее. Что я вам хочу сказать по этому вопросу? Естественно, я буду говорить из собственной практики. Да. А, понятно, что мне на первоначальном этапе было достаточно легко, поскольку я приехала в семью, я влилась в эту семью, и друзья а, семьи стали и моими друзьями. Но а, прошло не так уж много времени, когда уже я начала обрастать своими контактами своими друзьями естественно среди испаноговорящих да среди местных жителей поскольку в первый год у меня был неудачный опыт контакта и дружбы с русскими подругами после которых эту тему я для себя закрыла надолго вот а как я находила друзей как я обрастала своими связями да, очень просто. Я просто вела достаточно активную социальную жизнь. Я работала, да, и очень многие друзья, которые у меня есть по всей территории Испании, с кем мы созваниваемся, переписываемся, встречаемся в основном, конечно, по работе. А, но всегда достаточно а, теплые отношения у меня практически со всеми с кем я сотрудничаю по а, работе да я катаюсь со своими турами по всей испании поэтому и обзавожусь контактами друзьями по всей испании и вообще не вижу в этом никаких проблем поскольку испанцы а, народ достаточно дружелюбный вот как же обзавестись с друзьями если вы только приехали пока еще не работаете или да, или работаете на удаленке да вообще нет проблем идите в бар Возьмите а, бокальчик вина и общайтесь с теми, кто вокруг вас. А, кто-то не захочется общаться, да, кто-то приходит в бар. Тоже для борьбы со своим одиночеством среди испанцев тоже очень много одиноких людей. И поэтому вот эта социальная жизнь для испанцев, она очень важна. Они идут в бары, в том числе, чтобы общаться, чтобы побороть вот это вот одиночество. Если вы не пьете, да, ради бога, идите в спортивный зал. Возьмите годовой абонемент в какой-нибудь хороший спортивный зал и ходите туда регулярно. Находите там среди других себе друзей, знакомых. В принципе, это, знаете, такой вопрос, который во многом зависит от вас. Если вы активны, если вы общительны, то найти друзей не проблема ни на родине, ни в новой стране, да? куда бы вы ни переехали, там, просто даже если эмиграция своего города в другой город на территории своей страны. Но если вы человека замкнутый, если вы не можете обзавестись новыми друзьями даже на территории своей страны, а с людьми, с которыми у вас одинаковый менталитет, а с людьми, с которыми вы общаетесь на родном языке, вам трудно, то, скорее всего, но не факт, что, может быть, да, вам будет трудно найти а, друзей в Испании. Как еще? Какие есть пути, а, чтобы обзавестись вокруг себя друзьями, социумом? Очень многие мигранты, вот я вижу, они м, идут работать волонтерами, да, потому что есть те, кому не нужно искать работу, выходить на работу, а, общения хочется, хочется социума. Ну, в таких случаях люди идут а, волонтерские программы, различные волонтерские программы, общаются, подтягивают заодно свой язык и обзаводятся новыми а, знакомыми ходить на различные мероприятия, ну понятно, сейчас у нас карантин, слишком много не походишь, но это же не бесконечно. В принципе, сейчас вот видите, я вышла здесь на солнышке погреться, сразу вам видео решила записать. Много людей, при желании всегда можно среди них найти и те, с кем у вас сложится отношения. Кстати, вот сейчас перед этим видео а, записывала другое на террасе одного кафе и когда я уже видео записала, сложила все свои инструменты в чемоданчик, ко мне подошла а, девушка, ей стало интересно то, чем я занимаюсь, о чем мой блог, испанка, мы с ней познакомились, она, оказывается, тоже работает в туризме, а, в Корт-Инглес, да, это туристическая компания, достаточно такая высокого уровня, менялись контактами, будем общаться дальше, посмотрим, только ли по работе, возможно, и а, друзьями станет, то есть, обзавестись а, друзьями при желании абсолютно не вижу никаких проблем так что все в ваших руках и все зависит абсолютно от вас тем более 21 век на дворе господи в интернете знакомьтесь есть а, группы, да, по городу, например, там жители Сан-Себастьяна, где общаются, но ну, общайтесь вы там, пишите что-то интересное, интересные комментарии найдете в Инстаграме, не знаю где там еще да где угодно в соцсетях даже есть сайты знакомств на которых не обязательно там искать женихов и невеста просто обозначьте что вы ищете друзей что вы иностранец здесь живете и вам интересно было бы общаться с местными Видите, люди не от хорошей а, жизни да, там торчат на этих сайтах знакомств. Очень многим также не хватает общения, а очень многих мочает одиночество, и они рады даже будут просто друзьям, новым друзьям. Так что кто ищет, тот всегда находит, и вообще в этом плане не вижу абсолютно никаких проблем. Вот, пишите там а, у меня в комментариях, если вы уже в эмиграции, как у вас а, складывалась эта тема. Быстро ли вы обзавелись с друзьями. Да, только когда будете писать свой опыт, обязательно обозначьте, а, в какой стране вы живете. Потому что тут тоже нужно понимать, что менталитет по странам он, а, разный. И вполне возможно, что не во всех странах это все так гладко. И я с удовольствием почитаю ваши комментарии ваше мнение ну и как всегда не забывайте подписаться на мой канал обязательно нажмите на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих а, новых а, выпусках. И всем пока пока и всем успешной миграции с вами была ваша елена вивас всех люблю